Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня я расскажу о том, как подготовить почву в теплице для томатов и перца, а также какую зелень можно посадить ранней весной в теплице. Итак, первым делом нужно сделать следующие работы в теплице. Это, конечно же, обеззараживание, дезинфекция теплицы. Ведь на поликарбонате и на остальных частях теплицы могут накапливаться различные инфекции, споры грибковых заболеваний. Поэтому нужно тщательно вымыть и продезинфицировать теплицу. Для дезинфекции можно использовать различные средства. В частности, это может быть биопак, либо обычный водный раствор с добавлением жидкого мыла, либо средство для мытья посуды. Итак, как же мою теплицу я? Я ускоряю процесс, потому что теплица у меня очень большая, а скоро будет еще одна, поэтому нужно очень быстро ее мыть. Я не могу тратить много времени на такую работу. Как я делаю? Наливаю вначале ведро воду, и затем добавляю туда немного моющего средства для посуды. А во второе ведро наливаю обычную чистую воду и бросаю туда губку. Чтобы ускорить процесс, использую вот такой вот ручной опрыскиватель «ЖУК» на полтора литра. И что мне больше всего нравится, что его не нужно качать. Он аккумуляторный. Просто нажимаю на кнопочку и распыляю. Распыление можно также регулировать. Можно делать струю, либо такой туман. Этим опрыскивателем я наношу вот этот мыльный раствор с моющим средством на поликарбонат. А потом беру ведро с водой и этой губкой все смываю. И процесс очень ускоряется. Кстати, вот такой вот ручной опрыскиватель я использую и летом в теплице. Обрабатываю им томаты по листу от витавтора, например, потому что им очень удобно пользоваться. Можно везде подлезть под каждый куст, под каждый лист, в отличие от большого опрыскивателя. И, и вот это вот заряд аккумулятора хватает на 2 часа непрерывной работы. Поэтому, кому нужно, также рекомендую. Теперь о подготовке почвы. Готовить почву и начиная уже с осени. Вношу в теплице под перекопку одно дистильтровое ведро перепревшего компоста на метр квадратный. А также нашу триходерму для обеззараживания почвы. В осенний период она нормально работает и обеззараживает э, всю мою теплицу. Обеззараживает почву и перерабатывает растительные остатки, тем самым улучшая плодородие почвы. Как только начинается весна, на улице солнышко и в теплице почва уже становится рыхлой, мягкой и отпускает от морозов, я продолжаю работу. В первую очередь увлажняю почву, потому что в теплице она обычно сухая. Несмотря на то, что я набрасываю в теплицу снег, но часто он быстро тает и почва опять же высыхает. Поэтому почву нужно хорошенько увлажнить, причем не только поверхностно, а достаточно глубоко, чтобы пропитать весь вот этот земляной ком, чтобы затем посеянная рассада могла проникать глубоко корнями и доставать необходимую влагу. Так как теплица у меня достаточно большая то ведрами в аду конечно носить тяжеловато это занимает опять же много времени для полива я использую поливочный шланг подключая просто шланг к скважне и проливаю всю почву его вот зрители мне недавно написали что сейчас тяжело купить хорошие шланги они часто ломаются растрескиваются и хватает всего лишь там на сезон на два. и спрашивают каким шлангом я пользуюсь я пользуюсь поливочным шлангом жук Классик. вот он у меня Могу вам его показать сейчас. Купил еще два таких шланга. Очень ими доволен. Длина 25 метров. Это очень стойкий, морозостойкий шланг, который выдерживает морозы до минус 30. Даже зимой он не лопнет, не треснет и с ним ничего не случится. Длина этого шланга 25 метров. Но если вам нужна большая длина, то можно купить дополнительное крепление и соединить два или три шланга. И сколько вам нужно и удлинить шланг, чтобы хватало на всю длину участка. Хочу отметить его самое лучшее качество во первых как я говорил это морзостойкость, выдерживает морозы до минус 30 второе это устойчивость к ультрафиолету несмотря на то что шланг будет лежать все лето на солнце с ним ничего не случится он не рассыпется в отличие от различных китайских подделок а еще шланг устойчив сгибом и излом благодаря ромбовидному плетению и армированию высокопрочной нитью из полиамида поэтому сам я пользуюсь таким шлангом и вам его могу порекомендовать далее когда я увлажнил почву даю почве время отстояться немножко пропитаться и примерно через сутки приступаю к внесению удобрений. Весной я не спешу с внесением минеральных удобрений. Их я буду вносить непосредственно перед самой посадкой томатов и перцев уже в мае. Весной я вношу только лишь золу. Зала отлично раскисляет почву, потому что у меня немножко кисловатая, поэтому я добавляю золу. А также содержит различные нужные макро- и микроэлементы. Такие как калий, фосфор, кальций, магний и так далее. Поэтому зала является и ценнейшим удобрением. Опять же, на метр квадратный вношу примерно стакан золы. Вот на такую теплицу 3 на 8 метров у меня уходит примерно ведро древесной залы. Минеральное удобрение весной я не применяю еще и потому, что буду высевать зелень, в теплице она успеет вырасти до момента посадки перца и томатов на постоянное место. А как известно, многие зеленые культуры, такие как шпинат, либо салат, очень накапливают нитраты, особенно если применять азотные удобрения. Поэтому их я буду вносить позже. А обычно в конце марта, начале апреля я уже приступаю к этим работам в теплице и высеваю различную зелень в теплице. Например, это шпинат, это салат, это рукола, редис, лук на перо, а также рассада капусты. Не нужно бояться, что на улице еще есть ночные заморозки, да и бывают похолодания. Эти культуры не боятся холодов. Тем более, что после посева я укрываю все свои посадки белым спонбондом, который хорошо сохраняет тепло и сохраняет влагу в почве. А теперь немножко подробнее про посев. Нужно очень тщательно э, сеять капусту. Расстояние между рядами примерно 30 см, а между семенами 2-3 см. Не стоит слишком густо сыпать семена. Потому что капусте не будет хватать света, не будет хватать места, и попросту за ней потом будет неудобно ухаживать. Ведь в процессе роста рассады ее нужно будет немного окучить, а также полоть при необходимости, может быть, и прорывать, если будет очень сильное загущение. То же самое касается редиса. Редис нужно сеять очень-очень редко. Между семенами расстояние 4-5 сантиметров. Если редис высевать слишком густо, то будет расти одна ботва. И редис вовсе может застрелковаться. Хороших крупных корнеплодов в этом случае не ждите. Поэтому соблюдайте расстояние между семенами. 4-5 сантиметров, между рядами 30 сантиметров. В этом случае редис вырастет очень крупным. Также весной я всегда и высаживаю лук на перо. Я не использую сивок, ведь у него очень мелкие луковички, и перо будет расти достаточно долго, и урожай будет небольшим. Я использую луковицы, большие крупные луковицы с прошлого урожая. Срезаю макушку луковицы, макаю в залу, чтобы обеззаразить вот этот срез, и высаживаю в грядку, и у меня очень быстро вырастает перо. Примерно через 2 недели после посадки я уже срезаю свежий зелененький лучок. Обычно к маю в теплице вырастает вся зелень, а также рассада капусты. Ее я высаживаю в открытый грунт, а в теплице высаживаю перцы и томаты. Когда с теплицы убрана вся рассада и зелень, опять начинаю готовить почву для томатов. Уже после уборки этой зелени я вношу полное минеральное удобрение, комплексное минеральное удобрение. Например, всем известный амофоскомид либо нитроамофоску. Примерно 60-80 грамм на метр квадратный. Всю эту почву перекапываю и делаю лунки для посадки. Знаю, что многие датчики на зиму в теплицу высевают сидораты. Может быть рожь, может быть рапс, либо э, белая горчица. Но будьте внимательны при выращивании сидоратов. Если у вас в теплице была белокрылка, то ни в коем случае не высевайте их, ведь сидораты станут отличным питанием для данного вредителя, и он будет летом поражать ваши перцы и томаты в теплице. Поэтому, если есть вредитель белокрылка, никаких сидоратов в теплице не должно быть. Еще один момент использования сидоратов: многие огородники вносят и компост, потом засевают сидораты, закапывают их в почву, и в итоге получается перенасыщение почвы питательными веществами. И высаженные томаты начинают жировать, они получают слишком много азота. Поэтому выбирайте что-то одно, либо заделка сидората в почву, либо внесение компоста. Потому что лучше помидоры пусть будут немножко недокормленные, чем перекормленные. Если томаты жируют, то хорошего урожая не будет. Все будет идти в ботву, в пасынки, в листья, а томатов будет очень-очень мало. Вот я вскопал всю почву, внес удобрения и подготовил лунки. А, казалось бы, на этом все. Посадил томаты, и можно спокойно ждать урожая. Но нет, я добавляю в эти лунки еще одно пролонгированное удобрение, чтобы томатам хватало питания на весь сезон, и чтобы не заморачиваться ни с какими подкормками. Я этого очень не люблю, и у меня нет на это времени. Поэтому в каждую луночку я добавляю по столовой ложке роговой стружки. Это удобрение натуральное, изготовлено из рогов и копыт э, животных, и продается в садовых центрах. Стружка постепенно разлагается в почве, Весь сезон, а может быть и два года разлагаться. И постепенно, постепенно вот эти мои растения, томаты и перцы получают необходимое питание. Они полноценно развиваются и не требуется никаких дополнительных подкормок. В роговой стружке есть 18% азота, около 17% фосфора. Также присутствует калий и многие микроэлементы. Кстати, еще один момент. Это внесение триходермы. Так как триходерму я вносил осенью, Весной я вносить ее не буду, я внесу ее потом попозже. Когда томаты окрепнут, я просто подолью их под корень. Но если вы не применяли триходерм осень, не вносили для обеззараживания почвы, тогда, конечно же, обязательно добавляйте триходерму в лунки при посадке. И ваши томаты будут здоровыми и хорошо полноценно развиваться. Всех огородников я поздравляю с началом дачного сезона и желаю хороших урожаев. Процветания вам!